Что мы обычно делаем, когда мы совершаем какие-то ошибки? Мы готовы себе стереть в порошок, правильно? Как мы объясняем проблемы? Мы же не видим, что мужчина просто капризничает. Что-то я сказала. Так, да, кто мне поверит? А вы пометьте себе, пометьте. Есть есть вещи, когда мужчина капризничает. Спасибо. А мы себя стираем в порошок. Да, да, да, да, да, да. Умеем ли мы прощать себе ошибки? Умеем ли мы сказать себе: "Стоп, хватит, хватит себя загонять"? в чувство вины, хватит его оправдывать, хватит сверлить себе, там скажем, мозги, да? Потому что это как сверло в голове, когда мы не можем не спать, не дышать, когда мы не можем жить, когда нас колотят. И тем самым из одной ситуации в другую, как я уже упомянула, психологические узлы, мы затягиваем себя в психологический узел. И происходит следующее. Мы перестаем верить в собственное будущее. А поскольку вера в собственное в будущее нас заставляет активизировать свои силы и каждый день работать над этим, то в этом смысле нам лень. Мы себя очень любим. Нам лучше вот телевизор с сериалом посмотреть, как другие любят. А сами мы как-то в этом смысле уже отчаялись. И получается, что от этого отчаяния и этого состояния мы себя загоняем еще в большую депрессию, где уже мужчина там уже ищет, зовет, а уже не дозваться. Мы уже там в глубине, на дне морском. И уже нам никто не нужен, и мы никому не нужны. А если мы оттуда выскакиваем, то мы очень сильно пугаем окружающих. Потому что это, знаете, как после такого это, после глубокой спячки просыпается женщина, волосы вот так, глаза не накрашены, все так... Что такое, кто звонил? Вся перепуганная, восторженная, взволнованная, ее трясет. Ну, представьте себе, это вот так мы себя периодически презентуем с мужчинами. Потому что мы не знаем, как себя держать. И только спохватываемся, когда они появляются. Итак, как относиться к собственным ошибкам, которые мы допускаем во взаимоотношениях, где мужчина немножко отдаляется? Ошибиться может каждый, надо делать выводы и не повторять. От незнания. Отлично, Лиза, спасибо. От незнаний. Женщины совершают ошибки, потому что не знают, как по-другому. Потому что когда человек просвещен, и он знает, как надо, или она знает, как надо, она не будет делать то, чего не надо. Учимся на ошибках. А если бы учиться на правилах? Потому что жизнь ваша идет, вы на ошибках учитесь, а жизнь-то уходит. Но готов ли мужчина принимать или прощать эти ошибки? Ведь часто он из-за ошибок уходит. Дело в том, что мужчина уходит не из-за ваших ошибок. Мужчина уходит из-за вашего неправильного отношения к нему. Ну хорошо. Пойдем глубже с вами. Я вижу, что вы отчасти подготовлены. Вы знаете, как относиться к мужчине, когда вы в любви? Вопрос на засыпку? Отлично, хорошо, замечательно. Тогда у меня к вам встречный вопрос. Вы умеете любить? Учимся. А на чем вы учитесь? На кошках тренируетесь? На ком вы учитесь? На реальных людях? Я имею в виду на тех, кто люб дорог. Слишком хорошо не нужно относиться к нему. ха Наталья. Выходит, да. Да-да-да-да. Так смотрите, я вам скажу такую вещь. Я знаю, насколько вы э, умеете жертвовать в любви. Я знаю, насколько вы умеете быть преданной. Я знаю, насколько вы умеете быть чувственной. Что вы всегда Умеете протянуть руку помощи, да, и всегда быть рядом. Я знаю, как вы великолепны в отношениях, знаю. Но простите, должна вам сказать правду. Любить вы не умеете. Любить себя не совсем так. Не совсем так. Я... Не раз повторяла, и буду повторять, хотя, наверное, вам это ни о чем не говорит, но женщина, по сути, любить себя не умеет. То есть нужно себя уважать, нужно учиться себя презентовать, нужно иметь чувство уверенности в себе, это безусловно. Это безусловно. Но если я вам скажу, что любить вы не умеете, вы мне не поверите, правда? Верите? Я вам скажу такую вещь: любви нужно учиться. Да, сама это недавно поняла. Да, да, да, Ирина. Да, да, да. Смотрите, смотрите. Если я вам приведу в пример, ну вот скажем так, любовь это игра своего рода игра и в этой игре лучше когда женщина или один хотя бы из игроков мужчина или женщина понимают правила этой игры а, побеждают в этой игре оба оба получают приз угадайте какой Любовь и преданность друг другу, любовь и желание быть всегда вместе. Вот это приз получает оба. Если эти правила любви нарушаются, то, безусловно, все разочарованы. И женщина, и мужчина. И приз никто не получает, поверьте вы мне. Вам только кажется, что он остался при своих. Никто при своих не остался, потому что оба потеряли. Это часть души, часть жизни ушли в никуда. Наша задача научиться понимать эти правила, пользоваться этими правилами и с учетом этих правил взаимодействовать друг с другом. Если мы их будем понимать, мы никогда не попадем в отношениях, в которых мы друг на друга смотрим и недоумеваем, что каждый из нас имел в виду. И смотрите, наука о знаках, о знаках дорожного движения. Для того, чтобы человек имел возможность безопасно передвигаться и без угрозы для окружающих передвигаться на автомобиле, на дороге, для него созданы определенные правила. Есть правила гласные, есть негласные, правильно? И мы, кто за рулем, все эти правила обязательно учитываем и соблюдаем. Представьте себе, если мы перестанем их соблюдать. Вообще жизнь состоит из неких правил, которые потихоньку нужно для себя усваивать и, конечно же, двигаться в соответствии с этим. Потому что если вы их игнорируете, вы, безусловно, страдаете. Если вы стараетесь не замечать или еще как-то пренебрежительно к ним относитесь, вы, безусловно, можете подвергнуть себя опасности. Что происходит с мужчиной? Почему мужчина обвиняет? Да? И почему женщина принимает эти обвинения? Вообще, я вам хочу сказать такую вещь. В мужской психологии заложены такие механизмы, которые помогают ему объяснять внешние, так скажем, события. То есть в таком сознании заложена причина проблем видеть вовне. Не в себе, а вовне. Это женщине свойственно копаться в себе и находить проблему всего того, что не получилось. Мужчина будет обвинять женщину и будет обвинять ее с той целью, чтобы закончился его внутренний диалог с самим собой, почему не сложилось. Вот она не сбросила вес, вот она не так выглядит, она не так ходит, она не так говорит. да. То есть мужчине свойственно искать причину в женщине. Да, да. Да, не, ему не свойственно, да, сомневаться в себе. Это в его конструкции. Вы просто это должны понять и принять. Да, в женской конструкции вложено а, через самокритику, где-то через самоуничижение искать причину сложных отношений. Так вот, чтобы вы понимали, что не во всем вы виноваты, и, и, и дело не в, в венце безбрачия, и дело не в том, что вы вам не дано, или что вы не, не можете, вас никогда никто не полюбит. Дело совсем не в этом. Или то, что, не дай бог, вы думаете, что вы не заслужили любовь. Нет. Дело не в этом. Дело совсем в другом. Дело просто в том, что вы э, не знаете принципов построения отношений в любви. Вот и все. Итак, мужчина отдаляется. Мужчина негативный опыт. Если он отождествляет ваши отношения с предыдущими, то есть так же на них смотрит, как на предыдущие, то безусловно же он будет опасаться продвижения по этим отношениям. Дальше. То, что мы заметили с самого начала сегодняшней встречи, женская активность. Милые женщины, прошу вас, помните о том, что ни секс не спасает, ни, ни ваше признание в любви тем более не спасает. Ни депрессия не спасает. Ни, в этом смысле ни, вас не спасет ваши, так скажем, неправильные действия в этом направлении. Они не спасут ваши отношения. Спасет ваше отношение другое. И вот это другое, то, к чему я призываю, то хочу, чтобы вы знали. Что делать тогда? <кхм> Учиться. Учиться строить отношения. Учиться строить отношения. Я хочу сказать сегодня такую вещь. Сегодня конкуренция на рынке невест, скажем так, конкуренция большая. Вы сами с этим столкнулись. Очень много свободных мужчин, которые остаются в поиске, но...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 Не знают, кого ищут, неправильный ответ. Ответ не одобряется. Мужчина знает, кого ищет. Мужчина знает, кого ищет. И потому как я изучила этот предмет мужского племени, я вам хочу сказать, те женщины, которые берут знания правильные и правильно умеют построить отношения согласно правилам, такие женщины... Становятся особенными. Вот, кстати, мы подошли к вопросу. Умная красивая до сих пор одна. Почему?